Ну что, погнали? Погнали. Всем привет. Меня зовут Юля Горбач, и я работаю в музее на самом деле почти уже три года. Но за это время успели смениться автоматы, которые бы я могла назвать любимыми. И сейчас у меня, пожалуй, три любимых автомата. Один выбрать, конечно же, очень сложно. Первое место делят э, автомат спорт, пейнтбол, который сейчас находится на рождественке, и автомат матогонки, он находится на ВДНХ. С ним тоже была непростая история любви. Долгое время я не могла понять, как взять этот автомат, и на самом деле до сих пор э, много кто и из посетителей, и возможно даже из сотрудников, но не будем показывать пальцем не понимают, как играть в этот автомат. Он не из самых простых, я соглашусь. В общем-то, все э, такие электронные автоматы сложнее, чем электромеханические, вроде как тир и морской бой тот же. Но... Чем сложнее автомат, тем интереснее в него играть. И в какой-то момент я поняла, что у меня получается в него играть, я понимаю смысл игры и то, как нужно обойти препятствия. А, да, смысл игры в общем-то в том, что нужно обогнать соперников в мотогонке. Вы находитесь на 15-м месте, естественно, нужно дойти до первого. Если доходите, получаете призовую игру, и там еще можно немножко посоревноваться. В общем, в этот момент я поняла, как играть в мотогонки, и, конечно же, сразу же он мне понравился, потому что, ну, я думаю, всем знакома такая история, когда вы резко осознаете, ну, доходите своим умом до чего-то, и, естественно, вам это нравится, я не знаю, как что-то кто-то Вот так он стал моим любимым игровым автоматом, остается им по сей день. А, конечно же, немножко льстит, что <laughs> в него мало кто играет, мало кому он нравится, мало кто догадывается, как в него выиграть, а ты можешь. <laughs> вот такая история про мотогонки. Ну что, сыграем? Сыграем. Управление тут довольно простое. У вас только одна ручка газа и она же отвечает за поворот, ну, в общем-то, весь руль. Важно обращать внимание на э, знаки дорожные, которые по правую руку от вас. И, к сожалению, есть все еще пара препятствий, с которыми я справиться не могу. Это, например, скользкая дорога. Совершенно не понимаю, как э, избежать резких поворотов, на скользкой дороге. В такой момент нужно во вкус войти, и тогда все получается. Ну, неплохо. На самом деле можно, я думаю, здесь несколько стратегий игры придумать, ну то есть подобрать, как у тебя получается. Нужно найти свой подход и все время знаешь что-то новое. Класс, спасибо.